Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о турецкой пряже фирмы Alize, называется серия Diva Baby. Так как вы уже поняли по названию Baby, то а, здесь а, пряжа с обработкой гипоаллергеной подходит для вязания детских вещей. Моточки 100 граммовым, 350 метров. Пряжа достаточно, в отличие от обычной дивы, мягенькая, нежная, имеет такой вот шелковистый оттенок, красивый, как мерсеризированный хлопок, но на самом деле это стопроцентная микрофибра, стопроцентный полиакрил. Вот. Здесь пряжа предоставляется производителям, что можно ее, как и всю пряжу для ручного вязания, стирать руками, но при этом можно и гладить. Вот, мне, честно говоря, понравилась эта пряжа в работе, что касаемо нюансов по ходу работы, в принципе, бралась эта пряжа для вязания детского платьишка, но, честно говоря, по ходу вязания я это передумала. Связав несколько красивых мотивов, я остановилась на обычной такой вот рюшечке из веерочков и получилось платье такого, я бы сказала, грубого вязания. Вот. Что касаемо для любителей красивых нежных ажурных платьишков для детей, то эта пряжа не для вас. Возможно, вы хотите немножечко тоньше, соответственно, из-за этого получается, скажем так, более нежное платье. Эта пряжа достаточно толстенькая, вот посмотрите она какая, и э, мне кажется, что эта пряжа более подойдет для вязания Спицами, нежели крючком. Вот. Она э, достаточно толстая и красиво ложится именно спицами. Производители рекомендуют спицы варьировать от 2,5 до 3,5. Вот, в принципе, здесь соглашусь. Тройка с половиной я не вязала, но думаю, что двойка с половиной, тройка это вполне. Реально. Подходит пряжа для вязания как детских вещей, так и летних топов для взрослых людей. То есть, в принципе, благодаря своей красивой цветовой гамме выбора вот эта пряжа, очень имеет такие вот, я бы сказала, специфические цвета неприродные, но за счет этого и соблазняется, скажем, человек ее купить. Вот здесь у меня вот в руках бирюзовый цвет. Камера немножечко искажает цвета, вот передаваемость но честно говоря вот в руках у меня такой нежный красивый бирюзовый цвет даже цвет такой, я бы сказала морской волны вот есть еще в этой гамме красивые малиновые цвета а также помимо ярких цветов есть и нежные цвета которые тоже подкупают скажем своей красотой вот но пряжа в принципе достаточно красивая можно из данной пряжи вязать какие-то различные кофточки опять же такие платьишки спицами, возможно, если вы хотите связать более такое грубое ажурное платьице крючком, то можете, конечно же, попробовать. Благодаря своему метражу и толщине, то у вас изделие получится достаточно быстро. Вот, она э, непривередливая в работе, мне очень понравилось. И вот как и все э, пряжи для ручного вязания, э, производитель рекомендует стирать также руками изделия из нее и здесь написано, что можно гладить. В отличие от многих акриловых пряж, то здесь написано, что можно гладить. Вот, вот у меня цвет 287 достаточно красивый, как на мой взгляд. И также из данной пряжи я э, могу сказать, что можно вязать, как и из любых акриловых, скажем так, ниточек, можно вязать различные аксессуары. Мне нравится эта пряжа, опять же, таки повторюсь, она очень мягкая, нежная, непривередливая. Вот. Что могу сказать, в принципе, пряжей я осталась довольна и буду пользоваться в дальнейшем. То, что вязала из этой пряжи, можете прокомментировать. Оставьте в комментариях также э, свои, скажем, впечатления при вязании. Вот, конечно же, не забывайте лайкнуть, точно не подписан на мой канал, подписывайтесь, будет много чего нового и интересного. Всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!